Всем привет! Сегодня я вам покажу лайфхак, который мне написал мой подписчик. Спасибо ему за это, а мы сейчас попробуем его сделать. Важно, чтобы вы стояли на стульчике, а не сидели на нем, перед тем как поставить масло. А теперь давайте пройдем еще несколько экспериментов с конфетами. А теперь давайте посмотрим, что находится внутри пирамиды. Чтобы сюда попасть, нужно поставить два портала. А в нижней части ничего нету. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Гейнс, всем пока!